Здравствуйте, дорогие мои подруженьки! Итак, перед вами очередное ежемесячное прогноз, гадание прогноз на тему, какие будут любовные отношения у вас с вашими мужчинами. В мае 2022 года также это видео могут смотреть девушки и женщины, которые еще не познакомились. И где я вам посоветую, где знакомиться, где не знакомиться в данном месяце. И хочу напомнить, в конце видео вас ждет видео подстройка. Небольшой, это маленький кусочек видео. Подстройка, чтобы объерчить Венеру. Итак, на повестке момента весы. Что же будет? не будет и на что обратить внимание сегодня прогнозирую на своих авторских картах авторская колода под названием океан любви также будут нам помогать добывать информацию давать советы колода больших подсказок итак что же будет все впереди эта карта хорошая, то есть она, кто не познакомился, тот познакомится. Это можно ожидать во второй части месяца. А у кого э, ситуация уже давно, кто глубоко в отношениях, кто может быть, что-то из того, что вы наметили со своим мужчиной, надо подождать. Но эта карта хорошая, перед нами поле подсолнухов, э, такой символ благосостояния подсолнух, как теперь, смотрите, какую ценность на сегодняшний день, подсолнечное масло и все это халва, все это, понимаете, то есть это и сладость, и деньги, и благосостояние, еда, это сила, это энергия. То есть хочу сказать, что первая часть месяца все как будто ожидаем, вторая часть месяца... Сильная, ну я бы сказала, возможно тут больше сексуального характера, очень сильная, большой букет роз и по центру такая прям вау бордовая роза, это говорит о том, что вау, будут какие-то вкрапления в интимной жизни, необычные, яркие, запоминающиеся. Чего не будет? Не будет первая часть месяца какой-то шикарный такой вау, супер влюбленности. И не будет большой ревности, а будет хорошее взаимопонимание. Единственное, хочу сказать, конечно, после 4 числа, начиная с 4 мая, у вас, дорогие мои, в оппозиции Венера будет стоять. Поэтому цените, любите и охраняйте свою любовь. Не ругайтесь из-за, особенно с 16 числа по 26 не ругайтесь из-за материальных каких-то вот разборочек. Ты купил, я не купила, мы на туку копили, а хотим это купить. Или там ты хочешь какую-то запчасть в машине купить, а со мной не посоветовался. Вот вот тут вот такой момент. То есть тут осторожно быть в тене. Материальщины вот там могут быть трещины, если будут такие разборки. И ваши волшебные карты говорят, если надо доучись, да вот смотрите, возможно, вам надо не к своей энергии ну, как сказать, не обрушивать какие-то претензии на партнера, вот он не смог, а вот что-то такое, а я долго жду, а мы долго ждем, что-то не понимаю, не получается, может быть, в те сроки, какие были ранее намечены. Это говорит о том, что это, дорогие мои, вис висихи, от слова «весы», вам сейчас дан шанс, вы должны понять, где и вы можете посильную, может быть, дополнительную лепту на ближайшие 2-3 года, потом это вообще сгладится, и вы скажете «Вау, какая молодец!» подучить, подтянуть какую-то профессию или получить новую. Не зря вот эти карты так вот сказали, да? То есть если вам мудрёные эти информационные карты говорят чистоганом, значит, обратите внимание, и додумайся, где твое место. Если не знаешь, где твое место, обращайся ко мне, как к дорогая. Следующее на повестке момента скорпиончики. Дорогие мои скорпиончики, у вас в теме любви очень хорошо до 3 числа. Но вообще хочу сказать, дорогие мои водные, ваш тригон... Пришла Лилит, пришел демон. И он будет вам говнить, конечно, в прямом смысле слова. Будет вас раскачивать на какие-то психи, на какие-то эмоциональные всплески, на какое-то, может, недоверие, на какую-то злость. Будет раскачивать на какие-то подлости. Вот тут надо держать себя в руках. Итак, что же будет в любви? И чего же не будет? Итак... Что же будет очень интересно колесо фортуны то есть в принципе дорогие мои может быть вас вот ваш этот транзитный демон вас немножко подшатает и вы пойдете и нагло познакомитесь это для тех кто не познакомился пойдет и нагло познакомиться с объектом своего какого-то вожделения это может быть на, бли... ну, вот, на ближайшие ну как сказать но ну, до 12 мая очень открытая фаза а Вторая часть месяца, ну, наверное, что это такие облака. Мы летаем в облаках, если вы в отношениях, ваш мужчина летает в облаках. Если вы еще не в отношениях, то вы можете познакомиться вот во второй части месяца с очень таким воздушным, как сказать, фантазирующим мужчиной, который живет в нереальности. Может, рак он по гороскопу, может, еще там что-то у него в раке сильно застряло в его натальной карте. В общем, или может, Луна даже в раке у этого мужчины. Вот он какой-то фантазер, он ну, фантазер это интересно, он вас запудрит мозги, что-нибудь расскажет, там, тра-та-та, -та. мозги правильно, наверное, говорит. Но в материальном плане, конечно, там будут пробелы. И чего не будет. Не будет рассмотрения издалека вашей персоны, будь то незнакомый мужчина, который хотел бы познакомиться, или будь то ваш мужчина, с которым вы живете. То есть, если вы в отношениях, надо подходить, не обижаться а подходить и в, и в лоб, как говорится, а я хочу от тебя это, а я хочу вот это, или ты помнишь, что обещал, ты что-то не доделал, а я тебе еще раз напомню, мне не в как говорится, да, и чего не будет, не будет каких-то трудностей таких сильных, вы будете, видать, заняты какими-то, даже, может быть, кто-то из вас и творческими возможностями, у кого-то из вас сейчас все равно по-любому складываются неплохие ситуации в карьере, через тернии к звездам вы идете Поэтому у вас не будет какого-то внутреннего одиночества. Вы будете его, скорее всего, заполнять не обязательно любовью, а еще чем-то другим. Ну, и все-таки ваш мужчина, с кем вы проживаете, он будет вам какие-то знаки внимания оказывать. Ну, вы как человек глубоко чувствительный будете чувствовать вот эти флюиды любовные. Пусть даже не каждодневно. И вообще... Отношения, дорогие мои, кто уже в отношениях, карта говорит все впереди. Не надо гнать, тут не забегать вперед. Не загоняй кон конвейер, как в советское время люди говорили. И, и ученики, <соединяющие> и, и, и, и, и закончившие ПТУ, <соединяющие> или учащиеся ПТУ, не загоняй конвейер, все само собой произойдет. И верховные карты вам что говорят? Можно рисковать идти вперед. Ну, вот точно! То есть, особенно. Первая неделя общего вау. Там много в чем можно рисковать. И, дорогие мои, у кого есть проблематика в теме ну, вот, внутренних настроек на любовь, внутренних настроек на правильные, нормальные отношения с мужчиной, в конце видео обязательно просмотрите видео настройку. Вам я советую два или три раза даже просмотреть эту видео настройку. Буду благодарна за лайки, дорогие мои, конечно же. Теперь на повестке момента у нас Стрельчихи. Ох, эти яркие Стрельчихи. мои Стрельчихи, после 3 числа, после 3 мая к вам приходит ваш Тригон и к вам тоже. То есть он приходит, она, Венера приходит в Овен, но она работает на все знаки Огня. И то есть Стрельчихи, львихи, Львицы, Львихи и Овнихи. Итак, что же я вижу? Что может быть первая неделя э, извиняюсь почему-то сказала первую неделю ну тут хорошо рассказала значит так есть особенно первую неделю возможно выяснение отношений в теме материальщины кто кому что должен или кто-то что-то не купил или кто-то потратил деньги не на то о чем в семье обговаривалась тут возможно какие-то проблема. И я вам, дорогие мои стрельчихи, желаю тем, кто больше двух лет, полтора-два года и более прожил со своим мужчиной, быть очень, быть очень внимательной в теме резких слов, резкого развешивания ярлыков. Потому что если мужик хлопнет дверью в первой части месяца, то, возможно, вам придется его ждать более трех недель даже на возврат, понимаете? То есть там может серьезная история быть. Теперь, вторая часть месяца. А, будет. Многие из вас будут вот рассматривать вопрос, пора отпустить, не пора отпустить. Может быть, вот если у кого-то мужчина хлопнет дверью и уйдет с монатками или без монаток, собирая монатки, да? Вот вторая часть месяца почему-то то есть это вас, у вас внутри будет бушевать вот этот костер, и вы захотите послать все и послать его на три буквы. Ну, что тут делать, думайте сами. То есть, кто не познакомился, дорогие мои, ну, знакомимся, сейчас скажу, с 3 по 11 Потом как-то там, ну, ну, ну, можно, но, видите, там есть подсказка на то, что если вы с нуля познакомитесь и в конце мая, то... Возможно, это отнош... эти отношения больше трех месяцев, трех месяцев больше могут не продлиться, потому что карта «Пора отпускать» говорит о каком-то ненадежности, о, о каком-то вот несоответствии этого мужчины. Может быть, сразу не всплывет, а потом все всплывет. Естественно, дорогие мои, все всегда всплывает. Вон, возьмите историю с Украиной. Все всегда всплывает. Все подлости всплывают и приходят наказания, бумеранги прилетают. вот Итак, чего не будет? Первые полторы недели может не быть эффекта, что он вернется, у кого вот уйдет мужчина, да? А вторая часть месяца не будет вот такой радостной и суперской любви. но ну, может быть, она будет, но вы как-то под действием, может быть, каких-то других событий чего-то восприятия чего-то эту радость не ощутите и вообще смотрите какая интересная подсказка платоническая любовь то есть Возможно, это такой месяц, любовь, она есть, но она такая, как хрустальная, ее надо нести, как вымпел, ей надо созерцать, ее надо созерцать, ее ну, надо наслаждаться, Ее надо балдеть без секса, понимаете, платоническая. Это когда наш мужчина, мы находим в нем какую-то прекрасную точку или в лице, или в теле, или в характере и наслаждаемся. Это не, не та радость, которая обалденная радость, а вот это такой эстетизм. И вы, дорогие мои, такой умный, верховный, верховный огненный знак. Вы на это способны. И Вселенная вас призывает в мае именно созерцать, понимать, созидать, сохранять. И подсказка дополнительная. Благоприятность и достаток. И достижение какой-то цели. То есть, смотрите, подарочки будут тут. Достижение какой-то цели. Интересно. Ну, вот такая подсказка. У кого сложности в любви, в конце видео обязательно... В конце видео обязательно смотрим на настройку на правильную яркую Венеру. Теперь на повестке момента. Наши уважаемые Козероги, Козерогши. Итак, что будет? А будет первый месяц, первая часть месяца надежность, надежные отношения. Вторая часть месяца немножко могут быть недоразумения, связаны с материальной ситуацией, но э, вам ни в коем случае нельзя своему мужчине говорить и ссылаться на соседку, на подругу. Вот у нее есть. А у меня нету, вот не дай бог такое, будут какие-то неправильные конфликты. В теме познакомиться, но скорее всего до 14 числа можно вам знакомиться, тот, кто еще не знакомился. И вторая часть, значит, чего не будет. Возможно, не получится забеременеть, не получится получить положительный эффект в теме ЭКО не будет слияния на теме ребенка, у кого есть дети, то не будет вот тут каких-то пониманий, да, и не будет ощущения, что пора отпустить и пора послать на три буквы своего мужчину. И советую немножечко уважать интересы другого этот месяц и держаться, но ну не то, что держаться подальше, видите, как две, две души. Я нарисовала два шарика в потоках энергии. Они и вместе, но и у каждого свой путь, своя судьба. То есть дать какую-то индивидуальную возможность, индивидуального решения вашему мужчине. И подсказка от мудрых карт – Значит, может что-то появиться из прошлой жизни. Или прошлый мужчина какой-то у вас придет. Или его прошлая жена приползет. То есть надо как-то подумать, как... Вот не зря, вот смотрите, каждый сам немножко по себе, да? То есть немножко подумать, как быть лояльной к своему прошлому или к его прошлому. То есть не надо из этого делать трагедию. Я бы вот так сказала. То есть... Какая-то подсказка, что из прошлого может кто-то приползти, всплыть во второй части мая. Возможно, у многих из вас есть такие истории с бывшими какими-то женами, бывшими любовницами вашего мужчина. Что с этим делать, это неприятно, но это не признак, что его надо посылать. Он не виноват, что она всплывет. Все понятно, да? И если вам надо, корректировка в конце этого видео, корректировка идет на облегчение Венеры, дорогие мои. Теперь на повестке момента наши, уважаемые наши, очень грандиозно масштабные внутри, я их называю, то есть вас, дорогие мои водолейшие, я иногда называю профессорши, Востока всего, такой огромный, вот такой огромный большой комодик, и там маленькие, много всяких шупляточек, и столько талантов, столько... Понимание, с ума сойти. Итак, что же будет в мае, а чего не будет в мае. И разъяснение от Кассандры. Итак, что будет? Ну, вот смотрите, веер, роза, роза. История с флиртом. То есть, дорогие мои водолейшие, у многих из вас... Этот месяц очень любовный-любовный-любовный в квадрате. Кто не познакомился, идите вперед. Только единственное, что последняя неделя, если вы познакомитесь, ну, может быть, там ненадолго, недолгого эффекта знакомства. Да? Вот такая персона, такую персону вам его под, под, подведут. Да? А кто глубоко в отношениях, ну, смотрите сами. Или к вам будет приставать какой-то мужчина, чтобы как бы нарушили семейные узы. Или к вашему мужчине кто-то присматривается. Но вот эта карта говорит, не надо ревновать, да? То есть угрозы нет, но внешне что-то может быть похожее. Ну, это говорит и о том, что вы сами посмотрите, в каком вы виде ходите по дому, может быть. Может немножко надо объерчиться, свою Венеру объерчить, свое солнышко. Вот кошка теперь, кошка, извиняюсь, кошка пришла, что-то хочет сказать. Ну, зайди, не мешай только мне, у меня съемки. Вот, то есть надо объерчиться, чтобы вторая часть месяца была сильная, обалденная любовь, страстный секс, сумасшедшая весна и вот так, искры во все стороны. Чего не будет, не будет большой ревности ни с вашей стороны, ни с его стороны. Но, дорогие мои, хочу сказать, если ваш мужчина не проявляет ревность, это не значит, что надо что-то делать такое, идти подержать его за дурака. Не забывайте, что правда всегда всплывает. Это первая часть месяца. Вторая часть месяца может внести какие-то внутри вас какое-то смятение. Это те, кто в длительных отношениях. Да? И вам может показаться, а надолго ли я с ним, а надолго ли он со мной. То есть какие-то вот такие кромолы могут идти. И очень осторожно, возможно, в принципе, могу еще сказать, чисто по астрологии, тут возможны вообще конфликты на тему когда вы будете командовать в теме распределения денежных средств, то тоже осторожно. Ну и ваш муж, ваш мужчина, с кем вы уже познакомились, он будет присматриваться, может быть даже не то, что провоцировать, а вот смотреть до какой степени вы можете дойти, допустим, в данном периоде времени, в своем каком-то диктате в семейных отношениях. Вот тут очень осторожно. То есть если он молчит, это не значит, что он не мотает на ус. И волшебные карты говорят, домашнее успокоение. Вот, ищите домашнее успокоение. Найдите себе домашнее уютное какое-то задание. Вот это мой совет, дорогие мои. Если нет успокоения, в конце этого видео я пристегну видео такое видео помощь-кодировка для объерчения, для стабилизации Венеры, вашей Венеры. Если есть вопросы, обращайтесь ко мне на консультацию. Сейчас smile.ru у меня теперь заблокировано. Ну, напишу свою почту. А что, собственно, написать на почту? Другую почту, Димайловскую напишу. Пишите в WhatsApp или в Telegram. Telegram там также. Так, и на повестке момента. Ой, моя кошка тут ходит. Вроде. Ну ч ⁇ ты приползла? Тут грымзочка моя. Для наших уважаемых рочих Наши рачи. Вот на кошку отвлекла. Рыбки. Рыбки. Так, выпустим. Давайте иди вып... Иди. Итак, что будет? Чего не будет? Ну, скажу так, дорогие мои рыбки. А вообще, предыдущий месяц то есть апрель к вам более благоволил в плане любви из вашего знака выходит в знак следующего овен выходит венера поэтому вам после венеры в своем знаке вот этот уход может дать немножечко внутреннюю опустошенность вот видите, грустно, чего-то не хватает, каких-то ярких красок. Это потому, что Венера вас напитала, что-то вам дала, каких-то радостей, эмоций всего дала. И когда она уходит, но ну, мы своей шкурой, наша матрица чувствует, что вот Венера ушла и чего-то нам, блин, не хватает. Вот такая история. И... Вторая часть месяца может быть ощущение, что вот я одна люблю, меня не любят, меня не понимают. То есть это такая ситуация, вот это такая усталость немножко по Венере. Хочу сказать для тех, кто не познакомился, <coughs> может быть надо, если будет желание, знакомьтесь первые 10 дней мая. Потом будет как-то не очень. и чего не будет. Не будет больших денежных разборок со своим партнером ну вот, ну не будет. Наверное, будете решать другие вопросы, или каждый уткнется в свой угол, что тоже бывает временно, и не будет какой-то удачи, фортуны. То есть в любви, вот это опять же говорю, что в конце не надо знакомиться, вот какого-то нужного мужчину вам, дорогие мои, не подведут, не подведут. А тот, кто... Сидит и себя жалеет женщина, рыбы, которая в отношениях. Тут, конечно, такой момент, что не надо ждать эту звезду. Вы поймите, комета, вот эта комета, ну, вот как комета Венера прошла, и она сейчас пошла дальше следующему знаку дарить радости. У нас не бывает вечной радости. Тогда бы мы не поняли, где же она радости, в чем смысл. Да? Вот. И не знаю почему, но вышла карта магии. Что с этим делать? Ну, это говорит о том, что, возможно, в ближайшие 3-4 месяца кто-то захочет с помощью магии разломать ваши отношения. Но это относится к тем, кто любит хвастать, показывать на показ, вываливать на показ и очень обсуждать своего мужа или свои какие-то крутые подарки мужа или любовника. И подсказка свыше. Яркое событие а сдвинете дела. И вот как хорошо. Вот сдвигайте дела до 20 числа, много сдвинется. И вообще, конечно, дорогие мои, у вас там хорошие конфигурации. Возможно, сейчас любовь уйдет на второй план. У вас параллельно с прошлого месяца какие-то возможности на расширение, улучшение в теме карьеры, мне так кажется, как астрологу. Вот И поэтому, наверное, переключитесь в карьеру. Переключитесь в тему расширения возможностей своих в теме деньга добычи. Кому не нравится, дорогие мои рыбанки, если вы считаете, что у вас что-то слабо или не можете познакомиться, то вот сейчас не выключайте. Сейчас будет пристегнуто видео к этому видео, которое корректирующее... Ну, я бы сказала, три раза надо хотя бы минимум его просмотреть внимательно. Не слушать, там фон такой просто дежурный, а просмотреть. Эта кодировочка идет на вашу именно личную, свою объярчение своей Венеры. Вот такой был прогноз на май 2022 года. Ставьте лайки, буду благодарна. Может быть, пишите какие-то комментарии. И до встречи в следующем месяце.